Сегодня очень знаковый день исторический. Впервые мы в нашем училище проводим эти соревнования. Ребят, удачи вам! Спасибо. Заплыв. Мышцы выросли после заплыва. Это я еще толстый человек.